Девизимая продюсерская компания и Международный профсоюз шахтеров, фабричных рабочих и металлургов представляют «Соль земли» по сценарию Майкла Вильсона с участием Розару Ривуэльтас и Хуана Чакона Руководители персонала Соня Даль и Адольфо Боррелло. Музыка Соло Каплана. Продюсер Пол Джарико. Режиссер Герберт Биберман. Место действия Нью-Мексико. Земля свободных американцев. Которые вдохновили на создание этого фильма. Родина отважных американцев, которые сыграли большинство ролей в этом фильме. Как мне начать свою историю, которая не имеет начала? В этих местах мой прадед разводил скот до прихода англичан. Наши корни уходят глубоко в эту землю, глубже сосен, глубже шахт. Это моя деревня. Когда я была ребенком, ее называли Сан-Маркос. Англо изменили название на цинковый город. Цинковый город, Нью-Мексико. С. Ш. А. Это наш дом. Дом не принадлежит нам, но цветы, цветы наши. Меня зовут Эсперанса. Эсперанса Кинтеро. Я жена шахтера. Мой муж отдал этой шахте 18 лет, ведя опасную жизнь с динамитом в темноте. Земля, на которой находится шахта, принадлежала деду моего мужа. Сейчас она принадлежит компании. Кто скажет, когда началась она? Моя история? Я не знаю. Но этот день я помню как начало конца. Это был день моих именин. Мне было 35 лет. День празднования. Я была на седьмом месяце беременности третьим ребенком. И в тот день я помню, у меня было желание. Оно было такое греховное, такое порочное что я взмолилась за погородицы, чтобы та простила меня за это. Я хотела. Хотела, чтобы мой ребенок никогда не родился. Нет, не в этом мире. Ты больна, мама? Нет, Эстелита. Тебе грустно? Мы пойдем в церковь на исповедь. Опять дрался с этими ребятами англы Они думают, что они крутые. Но ты мне обещал, что больше не будешь. Папа говорит, что если англ он тобой смеется, то надо давать сдачи. Не обращай внимания на отца. Больно? Как торт. От торта не беспокойся. Позови отца, когда он закончит смену. Пусть сразу идет домой. проблемы, Кентера. Неисправный запал. Ты целый невредим. Так в чем проблема? Ты сам знаешь, это твое новое правило работать в одиночку. Мы идем к начальству. Начальник занят вашими комитетами по переговорам. Даже лучше. Подождите. Начальник придумал это правило. Он вам не поможет. Поможет, если хочешь, чтобы мы продолжали взрывные работы. Прочитай свой контракт или дай кому-нибудь тебе его прочитать. Там ничего не сказано о помощи. Послушайте, мистер Бартон, в этой шахте кровь. Кровь моих друзей из-за того, что они должны были работать в одиночку. Так тебя и разнесет на части, если некому проверить запал. И нет никого, чтобы предупредить других отойти. Предупреждать обязанность мастера. Мастер хочет добыть у шахты побольше руды, а шахтер хочет, чтобы его брат шахтер вышел из шахты целым и невредимым. Ты работаешь один. Если ты не справляешься с работой, то я найду того, кто справится. Кого? брейкера? Американца. Мама, ни слова о торте, слышишь? Папа, будет забастовка? Рамон, я не хочу тебя беспокоить, но в магазине сказали, что если в этом месяце мы не заплатим очередной взнос за радио, то они придут и заберут его. Мы задолжали только один взнос. Это неправильно. Неправильно? А правильно ли было то, что мы купили этот инструмент? Тебе же хотелось, не так ли? Приятно слушать, а? Я слушаю его каждый день, когда ты в пивной. Без депозита. Доступные условия оплаты. Вот что я тебе скажу. Выплата в рассрочку – это проклятие для рабочего человека. Куда ты идешь? Мне надо поговорить с братьями. Вода опять холодная. Извини, огонь потух. Забудь. Забыть? Я сегодня пятый раз, раз разжигаю эту печку. Каждый раз я прекрасно об этом помню. А еще я помню, что у англошахтёров в трубах горячая вода и ванная в доме. Ты думаешь, мне нравится так жить? Чего ты от меня хочешь? Но если бы твой профсоюз... Если вы требуете условий получше, то почему нельзя потребовать нормальную сантехнику? Мы требовали, но это затерялось во всем остальном. Что? Мы не можем добиться всего и сразу. Сейчас у нас требования поважнее. Что может быть важнее санитарии? Безопасность людей. Это важнее. Пять несчастных случаев на этой неделе. И все из-за ускорения тебя. темпов работы. Ты женщина. Ты не знаешь, каково это. Сначала мы должны добиться равенства на работе. А потом будем добиваться и других вещей. Оставь это мужчинам. Понятно. Мужчины. Ваша забастовка за ваши требования. А жены? Жены всегда в последнюю очередь. А ну не начинай опять выступать против профсоюза. Что дал мне этот ваш профсоюз? Эсперанца. Ты забыл, как здесь было до профсоюза, когда я сцела, была младенцем и заболела. Когда у нас не было денег даже на врача, это было для наших семей. Когда мы встретились на кладбище, построили профсоюз. Хорошо, бастуй. У меня будет ребенок, и ни одна больница меня не примет. Все потому, что я жена забастовщика. Они урежут наш кредит, и дети будут голодать. Мы опять пропустим выплату, и магазин... Заберет радио. Это все о чем ты думаешь? Об этом радио? Ты можешь думать о чем-нибудь, кроме себя? Я, может, и думаю о себе, только потому что ты никогда не думаешь обо мне. Никогда. Прекрати. Дети смотрят. Прекрати. Это проблема, с которой надо разобраться. Компания всегда будет говорить эти вещи. Мы знаем, что работать в одиночку небезопасно для шахтёров. Но у других шахтах не работают в одиночку. англо всегда работают в парах. Почему я должен рисковать свою жизнью? Потому что я мексиканец. Это в наших требованиях. Мы ведем переговоры. Три месяца переговоров, и ничего не происходит. Даже с братом Барнсом из Международного профсоюза. Чего мы добились? Ни повышение зарплат, ни трудового стажа, ни техники безопасности. Ничего! Выпей, успокойся. Я говорю, что надо действовать. Сейчас! А остальные что думают? Он говорит за всех нас. А ты не задумывался? Может, они хотят, чтобы мы забастовали? Они не хотят забастовки, когда военный подъем и спрос. Почему же компания тянет время? Они подписали контракт с другими, но почему не с вами? Потому что большинство из нас мексиканцы. Мы хотим равенства с англошахтерами. Та же оплата, те же самые условия. Точно. Равенство — это то, что боссам не по карману. Большая дубинка, которая у них есть против англо-профсоюзов, звучит как «по крайней мере, вы получаете больше мексиканцев». Хорошо. Значит, дискриминация тоже вредна для англо. Но для меня она вреднее. И мне это все надоело. Но ты не устраиваешь забастовку, когда этого хотят боссы. Так что они могут разгромить твой профсоюз. Подожди, подготовься и выиграешь. А боссы ждут? Никакой санитарии. Мои дети заболевают. А врач компании ждет? 20 баксов. И я пропущу одну выплату за радио, которую я купил жене. Разве магазин компании будет ждать? Плати, или мы заберем его? Почему магазин боссов так торопится? Потому что они пытаются нас запугать. Вот почему. Сделать нас уязвимыми, держаться того, что имеем, и чтобы нам это нравилось. А мне не нравится, и я не боюсь. И мне надоело. Эй, Рамон, тебя А ты что тут делаешь? Что-то случилось с мамой? Я подумал, может ты забыл про... Забыл про что? Сегодня мамины именины. Какой ребенок Не может подождать. Сегодня именины моей жены. Я бы хотел попросить братья мои прийти. Как насчет маньяниты? А который час? Я маньяниты, чем позже, тем лучше. поют. они поют для меня. Зажечь свечи Да. свечу можно зажечь. Я больше не буду плакать. Зачем плакать от радости? Я дурак. Нет, это не так. Пиво было дорогое? Антонио заплатил за него. Прости, что сказала, что ты никогда обо мне не думаешь. Я действительно забыл. Луис мне напомнил. В следующую неделю я вспоминала маньениту на свой день рождения. У меня никогда не было такой хорошей вечеринки. Словно солнце, горящее в моем сознании. Раз, два, три. Мы все забыли о наших проблемах, когда исполняли маньяниту. Даже Рамон. Я не могла танцевать в тот вечер из-за моего положения. Я не ревновала, когда он танцевал с другими, потому что было приятно снова видеть его веселым. И вот однажды утром, когда я развешивала белье, когда мы разговаривали, пришли женщины. Это была своего рода делегация. Они говорили по поводу санитарии. У англо были ванны и горячая вода из крана. Чем мы хуже? Я знаю. Я говорила об этом с Рамоном неделю назад. Он сказал, что они вычеркнули это из требований профсоюза. Мы должны заставить мужчин понять. Покажи плакат! Мы сделаем много плакатов. Позовем женщин и пойдем прямо в шахту. В шахту? Конечно. Во время их переговоров в конторе компании мы пойдем и устроим пикет. И тогда обе стороны увидят женские проблемы. Женский пикет? Конечно. Почему бы и нет? Можешь на меня рассчитывать. Лус. послушай, нам надо вступить в профсоюз дровосеков. Руби дрова для завтрака. Руби дрова для стирки. Руби дрова для обогрева. Руби дрова для, Руби дрова для, Руби дрова для обеда. И ты знаешь, что он говорит, когда приходит домой? Что ты везде делала? Читала комиксы? Давай, Эсперанса, мы должны. Нет, нет, не могу. Если Рамон увидит меня на пикете, то что? Он тебя побьет? Нет. Нет. Что-то случилось? Это мистер Калинский. Дайте мне его увидеть! Дайте увидеть! Он в порядке, миссис Калинский. Я хочу видеть его сейчас же! Откройте! Как это произошло? Они зашли туда, когда этот парень взрывал. Я же говорил, что это случится. Это должно было случиться, если человек работает в одиночку. Почему ты не предупредил людей, когда взрывал? Мастер сказал, что это забота мастера. Я проверил перед тем, как ты начал взрывать. Там никого не было. Человек должно быть спал. Ты был на станции, мне это Калинский сказал. Ты лжец, Панчо. Бесполезный, грязный. Заткнись! Держи себя в руках. Человек пострадал. Мне его жаль так же, как и тебе. Несчастный случай дорого обходится всем. Но компании в первую очередь. Я не вижу причин относиться к этому происшествию, как к оплачиваемому выходному. Возвращайтесь работать. Вот он. Ну же, ребята, закончили. Вернемся к делу. Что они говорят? Что такое? Скажи им, что нужно вернуться работать. Они не работают на меня. Я работаю с ними. Луис! Вам решать, братья. Sí, sí. sí. sí. sí. sí. Этим вечером у мужчин было профсоюзное собрание, чтобы сделать забастовку официальной. Это не заняло много времени. Они проголосовали за стачку 93 против 5. И Тереза сказала, что пришло наше время прийти на собрание. Я не хотела. Я никогда не была на профсоюзном собрании. Но другие женщины сказали, что если одна идет, то идут все. Básico, Когда мы пришли, собрание уже подходило к концу. Чарли Видаль произносил речь. Он говорил, что есть только одна причина бастовать – равенство. Но владельцы шахт пойдут на все, чтобы не дать рабочим желаемого. Он сказал, что боссы попытаются разделить англо- и мексиканских рабочих и предложат награду тому, кто продаст своего брата. Дамы, вы хотели с чем-то выступить? Женщины поручили мне сказать... Громче! консуэла, ты могла бы выступить отсюда? Мы обсуждали вопрос о санитарии. Мы думаем, что если все дело в равенстве, как вы говорите, то, может быть, у нас должно быть равенство так и в наличии санитарии? Может быть, мы сможем сделать это одним из требований забастовщиков? Некоторые из женщин подумали, что хорошо было бы создать женский комитет в помощь забастовке. Мы хотели бы помочь, чем сможем. Думаю, что я могу сказать за всех братьев. Мы ценим то, что дамы предлагают нам свою помощь, но уже поздно, и я предлагаю это отложить. Голосуем? Выдвигаю. Поддерживаю. Кто за? Против? Принято. Это просто вопрос времени. Почему ты не поддержал ее? Это подло с твоей стороны. Но, Тереса, продвигать такие вещи своевременно. Этим ты задвигаешь нас обратно на наше место. Почему ты со мной не посоветовалась? Неловко получилось. По крайней мере, ты не выставил себя полной дурой, как консуэла Это не такая плохая идея включить требования по санитарии. Ну, дорогая... Почему бы тебе не вывесить плакат? Собаки и женщины не допускаются. Это началось, как и любая другая забастовка. Компания сказала, что не будет никаких договоренностей, пока мужчины не вернутся на работу. Но это не сработало. Тогда компания наняла трех штрейкбрехеров из неместных. Но как только они увидели масштаб пикета, то сразу убрались прочь. Люди шерифа всегда были там. Они стояли, выставив на показ оружие. Но люди шагали. День за днем. Неделю за неделей. Поначалу, неписанным правилом для женщин было оставаться дома. «Профсоюз выдавал нам продовольственные пайки, и мы должны были постараться прокормить ими наши семьи». Но однажды утром миссис Саласар вышла на пикет. Ее муж был убит во время забастовки много лет назад, и она хотела быть там. Никто не помнит, как это случилось, но вскоре миссис Саласар начала шагать с ними и продолжила. Через некоторое время, женщины стали приносить кофе и бутерброды для своих мужей, так как мужчины уставали во время пикета и хотели есть. И тогда профсоюз решил, что лучше бы создать женский комитет помощью забастовщикам. Вначале я не ходила на пикет. Я была на последнем месяце беременности, и кроме того, Рамон не разрешил бы, но Рамон любил хороший кофе. И он клялся, что у других женщин кофе просто ужасный. Так что я готовила ему кофе. Вето. Себастьян Вето. Его не видно уже три дня. Эй, Рамон, послушай. Главный мастер пришел ко мне и сказал, что повысит меня до начальника смены, если я вернусь на работу. И еще сказал, Дженкинс, зачем ты связался с этими вонючими мексиканцами? Я ответил, что они мне нравятся. Два штрехбрехера проскочили с другой стороны холма. Что о них известно? Англо, не местные. И я могу сказать, что они не шахтеры. Ладно, сделай перерыв, выпей кофе. Эй, Рамон, начальник едет. Утро доброе, как дела? Ну, Но well, эти новенькие, Maritana, которых вы наняли. Up, yeah, мы привезли их сегодня на грузовике. Когда они увидели that этот пикет, пикет right? то развернулись и hey. смотались. На мой взгляд, so пикет me. не выглядит таким yeah. уж страшным. Yeah. Ну, мистер Хартвилл, там есть довольно-таки крепкие ребята, there. особенно этот капитан happening. Пикета. Как же What его звать? Рей, Рей, кажется, Реймон. Ах, да, я его знаю. Это их главный пикет. У них еще пост на просолочной дороге. И патрули повсюду. На территории компании? Почему ты их не выгонишь? Здесь все принадлежит компании, мистер Хартвелл. Магазины, дома, все. Куда их выгонять? И кто их будет выгонять? Они нас пропустят? Пропустят. Это просто их маленький ритуал, чтобы показать нам свою силу. Чего же вы не пропускаете эту машину? Разве вы не знаете, кто в этой машине? Там наша зарплата в виде золота. Нет, нет. Это сам президент компании. Сам приехал, чтобы сделать Дженкиса главным начальником. Как дети. Но во многом они как дети, да. Иногда их надо рассмешить, иногда дать пинка, а иногда и вовсе забрать у них еду. Это тот, о котором мы говорили. И он с характером. Говорит, что его дед владел всей землей, там, где теперь шахты. Вы хотите проехать в свою контору, мистер Александр? Конечно. Думаешь, я приехал к тебе на чашечку кофе? Мы рады предложить чашечку кофе. Нет, спасибо. Люди хотят знать, кто этот джентльмен. Это не их дело. Все в порядке, это не секрет. Меня зовут Хартвелл. Я из восточного отделения компании. Значит, из Делавера? Нет, из Нью-Йорка. Нью-Йорк? Вы, случайно, не президент компании? Нет. Очень жаль. Люди всегда хотели увидеть президента, чтобы он приехал сюда и уладил за бастовку. Ну, это возможно. Возможно. Надо просто вести переговоры. Я говорю с официальным представителем профсоюза? Не совсем. Но хотелось бы, чтобы он был. Он знает о шахтах больше, чем кто-либо. Я знаю, как ты работаешь. Тебя хотели продвинуть на мастера, перед тем, как все это началось. Ты знал об этом? Тебя может ждать хорошее будущее в компании, но... С этими красными не получится. Проснись же, Рэй. Тебя ведь зовут Рэй? Меня зовут Кентеро. Мистер Кентеро. Вы нас пропустите или мне позвать шерифа? Вас никто не задерживает. Я ошибся. Они не хотели, чтобы Дженкин стал начальником. Они хотели, чтобы стал я. Жаль, ты не слышала его. Какой лжец. Он сказал, что хотел меня назначить мастером. Что случилось? Ничего. Просто немного схватило. Папа, папа! Сюда! Это Луис? Что он делает? Опять проказничает? Луис, иди сюда. Папа, мы видели двух подлецов. Они прячутся там, во враге. Постойте, братья, вы двое со мной, остальные возвращайтесь на пикет. Пожалуйста, вернитесь. Это они! Костян. Рамон, выслушай меня. Ты. ты. Ты. Я ожидал такое от Англа. Но ты. Рамон, я нищий. Мне нужна эта работа. Ты. Иуда. Кровосос. Рамон, мои дети. Ты. Моим детям нечего есть. Ты думаешь, моим есть что? Ты, крыса. Я знаю, что это неправильно. Отпусти меня. Я уеду из города. Только отпусти. Ты думал, я буду тебя бить? Я не буду пачкать руки тобой. Папа! Луис! Ребенок! Позови женщин! Быстрее! Почему вы остановились? Хотим поговорить с тобой насчет избиения того паренька. Это ложь, я этого не делал. Так с белым человеком не разговаривают. Нет, нет, вернитесь, возьмите одеяло, мы должны перенести ее. Эй, Венш, я думал ты говорил, что этот Терадор полон огня. Что-то не похоже. Да нет, он боец, он полон огня. Ему это нравится. Этому чеките нравится это, да, Панчо? Шериф, нам нужен врач, быстро, женщина рожает. Ты издеваешься? Я что, скорая? Ну а врач компании... У нас нет машины. Но если бы вы его забрали и привезли... Ты что, смеешься? Врач компании ни за что сюда не приедет на этот ваш пикет. не успеем донести ее домой. Давайте сюда. Подними голову, Панчо, так люди не сидят. Я переживу вас всех, вшивые ублюдки. Да что то Боже, прости меня за то, что не хотела рожать ребенка. Жалься над ребенком. Дай ему жизнь. Боже, Эсперанса. Рамон! Рамон пролежал всю неделю в больнице, а затем 30 дней в окружной тюрьме по обвинению в нападении и сопротивлении при аресте. Но я решила отложить Кристины до его выхода из тюрьмы. Мы окрестили его Хуаном. В этот вечер у нас был двойной праздник. Кристины Хуана... И возвращение Рамона домой. Как обычно, мы уложили всех детей спать в спальне. А мужчины, как обычно, засели в гостиной. Пять тысяч долларов. Вас. Двадцать шесть тысяч. Хожу. Так, давайте посмотрим. Три туза. Идите к папочке. Эти полицейские арестовали Висента. Да, было много провокаций. Они думают, что если посадить всех главарей, то забастовка закончится. Они так и будут всю ночь играть в карты? Я хочу танцевать. С ее мужем. С любым из них. Даже с моим собственным. Если ты будешь танцевать с моим, то это будет похоже на это. И еще. Твое отношение к англо? Если ты собираешься быть лидером, какое отношение? Для тебя почему-то все едино. Что англо -босс, что англо-рабочие. Пригласил его в дом на свою голову. Ты даже ему не доверяешь. Может быть. Я думаю, ему нужно побольше узнать о наших людях. Продолжай. Говори. Хорошо. Кто организатор? Ты планировал стратегию забастовки, и в большинстве случаев ты был прав. Когда ты планируешь что-то последней мелочи, то нам ничего не достается для отдумывания. Ты думаешь, мы слишком ленивы для проявления инициативы? Ты же знаешь, что я так не думаю. Скорее всего, нет. И еще, когда ты пришел сегодня, я слышал, как ты спросил свою жену, кто это? Это его дед? Это Хуарес, отец Мексики. Если я не узнал бы портрет Джорджа Вашингтона, то ты бы сказал, что я необразованный мексиканец. С ним всегда так. Попытайся дружески покритиковать Рамона и получишь от него в ответ. Нет, он прав. Мне надо многому научиться. Если тебе от этого полегчает, то о женщинах он еще хуже думает. Что они там обсуждают? Обсуждают слабости друг друга. Я и не знала, что они у них есть. Сейчас Рамон от них получит. Если мы не допустим женщин к жизни профсоюза, да ладно, ставлю. Давайте прервем их игру. Мы не можем относиться к ним, как к простым домохозяйкам. Мы должны относиться к ним, как к равным партнерам. Посмотрите, кто это говорит. Новый чемпион мира по защите прав женщин. Перестань, Руфи. Я? Я просто сопровождаю этого организатора от одной шахты к другой. Монтана, Голорада, Айдаха. Где-нибудь он пытался организовать женщин? Нет. Но в профсоюз Англой меня тоже не взяли. Мне не нравится, как ты обращаешься со своей женой, Рамон. Я думаю, ты не прав. Но когда доктор Барнс дает совет относительно женщин, обязательно спроси его. А пробовал ли он их у себя дома? Эй, Эсперанса! Эсперанса кормит младенца. Ну вот и конец игре. Ну и хорошо. Консуэла, сделай радио погромче. Давай, папаша. Поднимайся. Кляни на него. Борец. Он родился в борьбе и голоде. Пей. Пей, малыш Хуанита. Так хорошо уже не будет. У него все будет хорошо. Когда-нибудь. Что они там о тебе говорили? Они сказали, что я плохо обращаюсь с тобой. Неплохо, когда ты в тюрьме. В камере я не мог спать. С этими насекомыми в вонью и в жару. И тогда я себе сказал, подумай о чем-нибудь хорошем, о чем-то прекрасном. Тогда я подумал о тебе. И сердце в груди стало биться все сильнее и сильнее, от любви к тебе. Не только у Хуанита, но и у тебя будет все хорошо. Мы победим в этой забастовке. Почему ты так уверен? Потому что если мы проиграем, то проиграем не только забастовку. Мы потеряем профсоюз, и люди знают об этом. А если мы выиграем, то получим не просто удовлетворение в каких-то требованиях, мы получим гораздо больше — Надежду. Надежду для наших детей. Хонит не, не сможет вырасти на молоке в одиночку. Это дом Кентера. Что вам нужно? У нас постановление суда. Вы не можете войти сюда без ордера. У нас есть ордер. Мы не хотим проблем. Мы не хотим неприятностей, но он должен в магазин, и у нас есть приказ. Мы просто пришли забрать радио, и ордер у нас есть. Не прикасайтесь. Мы не хотим неприятностей, мистер Кентеро. У нас приказ вернуть это оборудование. Я сказал не трогать. Пусть забирают. Только через мой труп. Мне не нужен твой труп, и не хочу, чтобы ты оказался в тюрьме. Но оно твое, я им не отдам. Разве ты не видишь, что они хотят начать драку, чтобы нас всех закрыть? Чего-то грустим. Давайте послушаем настоящую музыку. Но забастовка не заканчивалась. Она продолжалась четвертый месяц. Пятый. Шестой. Компания отказывалась от переговоров. Они пытались настроить против нас англошахтеров. Они говорили, что все мексиканцы должны уехать туда, откуда приехали. Как я могу уехать туда, откуда приехал? Плачуга, в которой родился, захоронена по собственности компании. Почему никто не говорит боссам вернуться туда, откуда они пришли? Тогда не было бы никаких боссов в штате Нью-Мексико. Братья, придет день. Дженкинс не босс? То есть мы позволим таким, как Дженкинс, остаться здесь? Мы не можем отослать его обратно в Оклахому. Это было бы бесчеловечно, но я родился в Техасе. О нет, это еще хуже. И пошел седьмой месяц. Мы больше не могли покупать еду в магазине компании. К этому времени деньги профсоюза почти закончились. Несколько семей не могли ждать так долго. Куда они уехали, мы не знаем. И тогда профсоюз решил, что тем, кому особенно тяжело, должны искать работу на других шахтах. Забастовщики, которые нашли работу, отдавали часть своей зарплаты профсоюзу, чтобы другим тоже было что есть. Наша семья не считалась тяжелым случаем, так как кормить надо было только троих детей. Владельцы шахты заморили бы нас голодом, если бы не помощь от Международного профсоюза в Денвере, и от других местных жителей. И мы поняли, что ошибались, когда думали, что за пределами нашего округа никому нет дела до нас. Приходили письма с юго-запада. Издалека. Бьют, Чикаго, Бирмингем, Нью-Йорк. Послание солидарности и помятые доллары рабочих. Мы, женщины, помогали не только как повара и кофеварки. Некоторые мужчины подшучивали над этим, но работа должна была быть выполнена, так что они нас оставили. Никто не понимал, какой это большой сдвиг, пока не наступил кризис. Шериф улыбался, и мы поняли, что он пришел с плохими новостями. Компания получила судебное постановление, которое запретило рабочим бастовать. Они называли это как закон Тафта Хартли. Это означало, что если рабочие нарушат постановление, то на них будут наложены высокие штрафы и тюремные заключения. Нужно было срочно принимать решение, подчиняться постановлению или нет. Если мы починимся постановлению, то забастовка будет проиграна. Как только пикеты исчезнут, то придут штрихбрейхеры. Если мы не послушаемся постановлению, то наши пикеты арестуют, и забастовка в любом случае будет проиграна. Вот так обстоят дела, братья. Боссы загнали нас в угол. Хочу сказать, независимо от того, как вы решите, Международный профсоюз всегда поддержит вас, как всегда поддерживал. Это демократический профсоюз. Решение за вами. Град Шерман, если мы сейчас сдадимся, если мы подчинимся приказу, то мудраки и трусы, есть только один путь. Борьба с ними. Борьба с ними до последнего. Мы ничего не получим. Они нас арестуют. И они спорили. Произносили храбрые речи. Брат Барнс был прав. Компания загнала их в угол. Казалось, что забастовка была проиграна. Брат Шерман, если читать постановление внимательнее, то можно увидеть, что бастовать запрещено только рабочим шахтерам. Мы, женщины, не бастующие шахтеры, мы займем ваше место на пикете. Не смейтесь. У нас есть решение, а у вас нет. Брат Кинтера прав, что мы потеряем 50 лет завоевания, если мы проиграем эту забастовку. Ваши жены и дети тоже. Но мы обещаем, что если женщины займут ваши места на пикете, то забастовка не будет разгромлена, и никакой предатель не отберет у вас работу. Чтобы принять решение, члены профсоюза должны выдвинуть предложение на голосование. Я выдвигаю, поддерживаю. Вы все услышали предложение? Обсуждайте. Луис спросила, что хуже, спрятаться за женскую юбку или стоять на коленях перед боссами? Братья, мы недостаточно рассчитываем на наших женщин, а боссы совсем не берут их во внимание. Босса выиграли, потому что нет сплощенности между мужчинами, женами и сестрами. Карлота Санчес сказала, что она не думает, что забастовка – это занятие для женщин. Это нехорошо. Даже может быть грех. Я предлагаю дать сестрам шанс. А что будет, если полиция приедет и забьет наших женщин? Мы будем стоять и смотреть? Нет. Нам нужно будет снова все брать на себя и начинать все сначала. Только уже с позором. Братья, Братья, я прошу вас не допустить этого. Приступим к голосованию. Хорошо. Вы, братья, знаете, о чем голосование? Должны ли сестры взять на себя пикет? Те, кто за, голосуйте. Брат заседатель, по порядку введения заседания. Я в вопросах парламента не разбираюсь, но вы, мужчины, голосуете о том, что женщинам делать или не делать. Поэтому я думаю, что это будет справедливо, если женщинам разрешат голосовать. Особенно, если им придется бастовать. Братья и сестры, было бы неконституционно разрешать голосовать женщинам на собрании профсоюза. Если нет возражений, то мы можем закончить. Нет, нет, нет! Нет, нет, нет, подождите. Я предлагаю продолжить это собрание как собрание поселка, где каждый взрослый имеет право голосовать. Поддерживаю. Хорошо. Кто «за», поднимите руку. Я! Кто против? Таким образом, каждый взрослый имеет право голоса. Кто выиграл в основном вопросе? Все те, кто «за», чтобы сестры выходили на пикет, поднимите руку. Я! Кто против? Голосование прошло. 103 за, 85 против. И они пришли. Женщины. Они пришли из Цинкового города, из других шахтерских поселков. Пришли женщины, которых мы никогда раньше не видели. Женщины, которые не имели к забастовке никакого отношения. Каким-то образом они узнали о женском пикете и пришли. Мужчины тоже пришли. Я думаю, они боялись. Боялись, что женщина не продержится. А может быть, просто переживали. Но не все женщины пришли на пикет. Некоторым их мужья запретили. Это несправедливо. И должна быть там вместе с ними. В конце концов, я предложила иметь голос женщины. Профсоюз не управляет моим домом. Эти англобабы подбили у вас делать из себя посмешище. Но что-то их там не видно. Нет, я вижу. Руф Барнс там. Она же жена организатора. Она обязана быть там. Нет. Она хочет там быть. И миссис Калински там. А где жена Дженкинса? Ты ее не увидишь на пикете. Мужья Англа тоже бывают отсталыми. Бывают кем? Отсталыми. Могу я хоть там появиться? С ребенком на руках? Ребенок любит прогулки. Это полезно для здоровья. Эй, девчонки, подождите. Не хотите взглянуть на мой пистолет? Заткнись. Что забавного? Это всего лишь постановление суда. Я не уверен в этом, мистер Александр. Есть закон, вы же знаете. В постановлении говорится, что только шахтеры не могут пикетировать. Ты вообще на чистой стороне? Не волнуйтесь. Они разбегутся, как курочки. Надо разобраться, пока еще сто не набежало. Ладно, ребята. А как же эти? Забудь, они разбегутся, как перепела. Он наехал на мою жену. Они начнут стрелять, они бросят тебя в тюрьму! Почему вы стоите? Сделайте что-нибудь. Расслабься. Но женщин бьют. Нам нужно взять дело в свои руки. Они справляются. В любом случае, у тебя руки заняты. В союз наш лидер, нас не сдвинуть. Мы прям как дерево стоим. Мы у воды, нас не сдвинуть. Папа, я голодная, я тоже. Где твоя мама? Она идет. Па, ты видел, как она врезала этому под лицо. Выбила пистолет прямо. Я не хочу, чтобы ты там ошивался. Ты в порядке? Конечно. Должно быть, ты сегодня получила массу впечатлений. Да. Наверное, хватит на всю жизнь. Я завтра туда снова собираюсь. Слушай, ты можешь пострадать. Возможно. Если ты думаешь, что теперь я буду нянькой, то ты смехнулась. Я был с детьми целый день. А я с их рождения. Завтра я не останусь с детьми дома. Ну хорошо. Тогда я возьму их с собой на пикет. На следующий день я взяла с собой детей на пикет, и так каждый день следующего месяца. Я оставляла Хуанита в кофейне. Если погода была хорошей и на пикете была спокойна, то я выставляла его кроватку наружу. Эстела играла с маленькими детьми, а Луис ходил в школу. Рамон приходил каждый день просто посмотреть. Дамы критиковали его за то, что он не смотрится детьми. Поначалу люди шерифа нас не трогали, но потом они начали проклинать нас, оскорблять и обзывать нас. Это снова началось. Снова использовали слезоточивый газ. Но на этот раз погода была и на нашей стороне. Я унесла ребенка подальше от опасности, как было запланировано. Мы кинулись в рассыпную, как планировали. Но они не смогли разгромить наш пикет. Они не смогли разгромить. Ну, я испробовал все разве, что не расстреливал. Ты не пробовал их посадить. Вы хотите, чтобы я их всех посадил? Нет. Только лидеров. И тех, у кого большие семьи. Бартон, где этот пацан? Эй ты, сюда иди. Девчонки. Я даю вам выбор. Либо вы идете домой, либо отправляетесь в тюрьму. Все просто. Либо вы выходите из пикета, либо будете арестованы. Окей. Ну показывай. Вот это. Тереза Видаль. Она их лидер. Вы арестованы. Продолжайте, сестры. Покажите им нашу дисциплину. Но Тереза, не дайте им повода обвинить нас в сопротивлении при аресте. Продолжайте маршировать. Это старая, миссис Салазар. Че она в синей юбке. Лус Моралес. Миссис Калинский, Англо. Руф Барнс, жена организатора. Анна Альварес, так, красотка. И это. С ребенком? Она жена Рамона Кентера. Ему не нравится, что она здесь. Мы позаботимся о ребенке, аспиранце. Не беспокойся, Хуанита, об тоже позаботимся. Нет, ребенок останется со мной. Правсоюз наш лидер, нас не сдвинуть. Правсоюз наш лидер, нас не сдвинуть. Мы прям как дерево стоим, мы у воды. Нас не сдвинуть. Тише! Я вам уже в десятый раз повторяю. Нет у нас еды. У нас нет кроватей. И нет у нас ван. Так что, пожалуйста, заткнитесь. Он не может пить такое молоко. Он заболеет. Это не та формула. Ему нужно детское питание. Не беспокойся, мы что-нибудь придумаем. Тихо! Ребенок не может питаться этим. Ему нужна правильная формула. Ему нужно что? Формула детского питания. Мы хотим формулу! Что ж, можно отпустить их под залог, если подпишут бумаги, что будут вести себя смирно до суда, а можно так задрать цену залога, чтобы держать их в тюрьме. Держать? Я что, их из собственного кармана должен кормить? Я хочу узнать, мистер Хартвелл. когда вы все это уладите? Вы не хотите вести с ними переговоры? Чего вы добиваетесь? У компании есть и другие шахты. Вы должны увидеть картину целиком. Что, если эти люди отобьются от рук? Что ты здесь делаешь? Не насмотрелся на меня? Я пришел за детьми. Они сидят у тебя в тюрьме. Но вы все опробовали, и это не сработало. Они еще не мертвы. У нас еще есть козырь. Какой? Я не могу их заткнуть. Они продолжают кричать о формуле. О чем? Детское питание для ребенка. Его ребенка. Тише, тише. Тише. Послушайте, я же принес молоко для твоего ребенка. Так в чем же проблема? Это молоко не подходит. Мы хотим формулу. Формула. Ребенку нужна формула. Если Хуанита заболеет, ты будешь нести ответственность. У меня здесь не магазин. Вы, девочки, в этом вини должны только себя. Через час могли бы быть дома. Вы только должны подписать бумаги, что не вернетесь на пикет. Мы ничего не подпишем. Нет. Нам нужна формула. Куда ушел этот мужик? Эй, панчо, иди сюда. Ребенок и маленькая девочка. comida. comida. Дети, а ну вылезайте из корзин. Представляешь, три часа нужно греть воду, чтобы выстирать белье в этой корзинке. Вот что я тебе скажу. Если эта забастовка разрешится, в чем я сомневаюсь, то я не вернусь в эту компанию, пока они не установят горячую проточную воду. С самого начала это должно было быть требованием профсоюза. Это ты мне говоришь? Чарли Видаль говорит, существуют два вида рабства. Рабочее рабство и домашнее рабство. Он называет это женским вопросом. Женским вопросом? Да. Проблема в том, что с этим делать. И что он предлагает? Дать им равенство. Равенство в работе, равенство в доме и равенство в сексе. Что ты имеешь в виду под равенством в сексе? Ну, ты сам знаешь. Это Чарли Видаль добротный организатор. Он может организовать твою жену прямо у тебя дома. Папа, могу ли я уйти на собрание молодых членов профсоюза? Куда? Собрание молодых членов профсоюза. Мы во многом сможем помочь. У тебя что, в школе мало проблем? Но вам нужна помощь. Ты можешь помочь мне по дому, но ты заставляешь меня делать многое. Мама никогда не просила меня мыть посуду. Ты должен помогать и без каких-либо просьб. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо. Четыре ночи. Как ты спала? В конце концов, они нам выдали кровати. Я чуть не потеряла голос от крика. Как там, малыш? Он спит. Должно быть, вы подписали бумагу, что не вернетесь на пикет. Нет, нет, мы этого не сделали. Но если ты вернешься, то тебя снова запрут. Нет, нет, мы им надоели. Они от нас чуть с ума не сошли. Сеньора Лус, здравствуй. Здравствуй, Тереза. Здравствуй. Группа консуэла может завтра отдохнуть. Мы их заменим. Хорошо, мы разберемся. Можем поговорить наедине? Да, но позже. У нас сейчас собрание. Собрание? Да. Мы должны спланировать завтрашний пикет. Ты можешь посидеть с нами, если хочешь. Так, давайте посмотрим, кто завтра свободен. Муж Ханны включен в делегацию для встречи с губернатором. И завтра большинство мужчин отправляется на охоту. Их 30-40 человек. Их жены идут с ними. Мы можем попросить их оставить наших детей, чтобы... Что же нам делать с ним, Эсперанса? Да, что же нам с ним делать? Хочешь, мы с ним поговорим? Я должна сама с ним разобраться. У меня есть друг, у которого есть приятель в горнодобывающей промышленности. Знаешь, что он сказал? Они закроют эту шахту навсегда. Как так? Говорит, пруда закончилась. Чушь. Полная чушь. Это богатая шахта, я знаю. Хотя какая уже разница? Они все равно не пойдут с нами на переговоры. Эй, гляньте! Это он! Он! Президент компании! Дай посмотреть. Только послушайте. Выдающийся человек, Джей Гамильтон Миллер, финансист, предприниматель, председатель правления Континентальный Техас и президент Делавей Цинк Инкорпорейтед. Дай посмотреть. Подождите, еще немного осталось. Спортсмен и превосходный стрелок. Мистеру Миллеру удается находить время каждого года для поездки в африканское сафари. В этом месяце он отправится в Кению, где он надеется подстрелить своего 13-го льва. Ставлю это в рамку. Взгляни, Рамон. Надо видеть общую картину. Так этот мужик охотник на львов. А на что ты думал он охотится? На кроликов? Да, хотел бы я себе оленину. Я не ел мясо 4 недели. Как думаешь, Рамон? Давай на пару деньков на охоту, а? Ты меня что спрашиваешь? Разве я веду эту забастовку? Если хочешь поехать, то спроси разрешение. У женского комитета. Я ждала тебя до полуночи. Ты не ждала меня. Собрание длилось всего лишь 10 минут. Моя первая ночь дома, а ты в пивной. Почему? Ты не можешь видеть меня? Замолчи. Но ты хотел поговорить. Скажи мне. Скажи мне. Мы не можем так продолжать. Я не могу так жить с тобой. Не могу. Нет, мы не можем так продолжать. И к старому вернуться тоже не можем. К старому? А что это твое новое? Что ты имеешь в виду? Твое право пренебрегать детьми? Куда ты собрался? На охоту. Когда? На рассвете. Один? Нет. Рамон, ты не можешь. Почему нет? Я здесь не нужен. Но ты нужен. Особенно сейчас, когда большинство мужчин не в городе. Ты капитан запасной группы. Конечно. Запасной. Запасной для похорон. Чьих похорон? У нас все хорошо. За три дня ни один штрикбрейхер не пробрался через пикет. И знаешь почему? Потому что компания знает, что может замарить нас голодом. Даже если это займет у них 2-3 месяца. Какая им разница, если шахта будет ненадолго остановлена? Большая. Они сделают все, чтобы снова открыть шахту. У них есть еще шахты. Ты не видишь всю картину. У них миллионы. Миллионы. Они нас переиграют. Значит, ты сдаешься? Кто говорит о сдаче? Я никогда не вернусь в эту компанию на коленях. Никогда. Ты же не хочешь проиграть в борьбе, не так ли? Я не хочу проиграть в борьбе. Я хочу победить. Рамон, мы не становимся слабее. Мы сильнее, чем когда-либо. Это они становятся слабее. Они думали, что смогут разгромить наш пикет, но им не удалось. А теперь они не смогут выиграть, если что-то быстрое не придумают. Например. Я не знаю. Но я чувствую, что что-то грядет. Это как затишье перед бурей. Чарли Видаль говорит... Чарли Видаль скажет. Не говори мне о Чарли Видале. Чарли мой друг. Мне нужны друзья. Почему ты так боишься принять меня как друга? Я не знаю, о чем ты говоришь. Тебе просто все равно. Тебя эта забастовка ничему не научила? Почему ты боишься моей поддержки? Ты думаешь, что можешь иметь достоинство, только если у меня его нет? Говоришь о достоинстве после всего, что сделала? Да, я говорю о достоинстве. Англобосы смотрят на тебя свысока, и ты их ненавидишь за это. Знай свое место, грязный мексиканец. Вот что они тебе говорят. Но почему ты указываешь мне на мое место? Ты чувствуешь себя лучше от моего подчиненного положения? Заткнись, несешь чушь. На чье горло я должна наступить, чтобы чувствовать свое превосходство? И что мне с этого будет? Я не хочу никого принижать. Я и так на самом низу. Я хочу подняться и подтолкнуть вверх других. Заканчивай. А если ты не можешь этого понять, то только потому, что ты дурак, потому что ты не можешь выкосить эту забастовку без меня. Это было бы по старому. Никогда больше не поднимай на меня руку. Никогда. Я иду спать. Спи где хочешь, но не со мной. Они совсем немного испытали на себе, что значит быть женщиной. И они сбежали. У Рамона это гордость. Я говорила с горечи. И ему было больно. Все, чему стоит учиться, сначала причиняет боль. Эти изменения приходят с болью. И для других мужей тоже. Не только для Рамона. Значит, ты сдаешься? Я не хочу проиграть в борьбе. Я хочу победить. Ты же не хочешь проиграть в борьбе, не так ли? Рамон, мы не становимся слабее. Мы сильнее, чем когда-либо. Это они становятся слабее. Но я чувствую, что что-то грядет. Это как затишье перед бурей. А теперь они не смогут выиграть, если что-то быстрое не придумают. Братья, нам надо вернуться. Эсперансо, где Рамон? Он пошел на охоту с другими? Куда? Где мы можем его найти? Ты знаешь? Нет. Они не охотники. Они дезертиры. Что-то случилось? Чарли, Чарли, скажи нам. У компании приказ о выселении. Выселение! Выселение! Где? В доме Кентера! Выселение! Фернанде! в доме Кентера! Выселение! Выселение! Выселение! Выселение! Не беспокойтесь, Кентерро ушел с остальными на охоту. Сначала выселим их, а дальше пойдет полегче. Пусть соседи смотрят. Это их испугает и приведет в чувство. Мы можем им чем-то помочь. Так, девчонки, разойдитесь. Разойдитесь. Кинтера выселяют. Давай, давай, поехали. Эй! Оставьте застранцев в покое! Давайте закончим работу. Не обращайте на них внимания. Продолжайте работу. То, чего мы ждали. О чем ты говоришь? Это означает, что они больше не будут громить наши пикеты. Теперь мы все можем бороться вместе. Все вместе. Иди за остальными, чтобы собрать все вещи. Давайте, девочки! Слушай, Кентера, эти женщины мешают правосудию. Заставь их себя вести прилично. Я ничего не могу с этим сделать. Ты же знаешь, как это. Они больше не слушают мужчин. Ты хочешь, чтобы я их опять посадил? А ты этого хочешь? Держите их подальше. Эй, ребята с карьера. Да, и ребята с мельницы. Есть еще идеи? Я не занимаюсь политикой. Я поговорю с Нью-Йорком. Но мне кажется, лучше уладить с ними все по-хорошему на данный момент. Мы еще не знали, что выиграли забастовку. Но наши сердца были переполнены. И тогда Рамон сказал... Спасибо, сестры и братья. Эсперанса. Спасибо. Ты была права. Вместе мы всех сможем подтолкнуть наверх. Тогда я поняла, что мы приобрели что-то, что они никогда не смогут у нас отобрать. Что-то, что я могу оставить моим детям. И они — соль земли. У нас следует это перевод подготовил Алексей Скворко, озвучили Алексей Скворко и Алина Олейник. Профессиональный каст. Уилгир. Дэвид Вольф, Дэвид Сарвис и Мервин Уильямс, Розаура Ревуэльтас, непрофессиональные актеры и Эй Роквелл и Уильям Роквелл, Хуан Шакон. Генриетта Уильямс, Анджела Санчес, Клоринда Алдеретта, Вирджиния Дженкс, Клинтон Дженкс, Джо Ти Моралес. Эрнест Веласкес, Чарльз Колман, Виктор Торрес, Фрэнк Толивера, Мария Лоу Кастилло, Флойд Бостик, и Эс Корнелли, Адольфо Борелло и Альберт Мунас, И другие братья и сестры профсоюзные ячейки 890-е шахты.